Ну что друзья, всем привет от Fisherman Hunter Сегодня я хочу передать огромное спасибо одному человеку с ютуба который проспонсировал мою охоту конкретно на уток который конкретно задонатил мне на вот эту вот пачку патронов патроны я взял пятерку без контейнера, 25 штук вот глав патрон, человечек этот под ником Сирота-Донбасский. Большое тебе спасибо. Не знаю даже, как тебя зовут. Ты мне не сказал своего имени, не представился. Я у тебя спросил. Ты сказал, что тебя зовут. Сирота-Донбасский. Вот все, что, друзья, я о нем знаю. Так, это он находится в заключении где-то на Донбассе, как я понял. И вот этот вот человек подарил мне денежек Задонатил на мой канал. Огромное тебе еще раз спасибо. Побольше вот таких людей, которые могут помочь проспонсировать кому-нибудь охоту или рыбалку. Вот, как-то так, ребятки. Хотя я даже и отказывался от твоей помощи и говорил, что ты заключенный, тебе надо самому помогать. Но спасибо огромное тебе за то, что ты мне помог купить вот эти вот 25 патронов. Друзья, вот такие вот патроны. Пятерочка, бесконтейнерная. Большое спасибо тебе, Сирота, Донбасский. Итак, друзья, если кто-то имеет возможность и имеет желание помочь, помогайте. Реквизиты у меня находятся в описании канала. Номер карточки, там киви, все есть, донат, если вы реально хочете помочь. Я понимаю, что не каждый имеет возможность, но если кто-то имеет возможность, то милости просим. Буду очень рад, передам вам привет такой, поставлю вам такой вот лайк. Всем пока, следите за моим каналом, подписывайтесь, если вы не подписались.